Как раз в одном из уроков Инны Валерьевны я услышала про точку на мизинце на руке. И ну, буквально там через несколько дней сложилась такая ситуация э, с ребятишками на работе. Я перенервничала немножко и чувствую, что сердце просто выскакивает из груди. И тут мне сразу пришла на помощь точка. Я про нее сразу же вспомнила. Продавила. Посидела, успокоилась и была удивлена, что все куда-то вообще подевалось, сердце бьется спокойное, дыхание спокойное, так что все работает.